Налоги при утверждении мирового соглашения. <coughs> Всем известно, что у нас налоговый кодекс предусматривает виды доходов, которые подлежат налогообложению. Так вот, мнение Верховного суда на этот счет заключается в том, что все, что предусмотрено главой 23 налогового кодекса, оно безусловно подлежит налогообложению. Все неустранимые сомнения противоречия неясности актов о законодательства о налоговых и сборов толкуются в пользу налогоплательщика. Это означает, что если вид вашего дохода предусмотрен в мировом соглашении и предусмотрен в налоговом кодексе части 23, соответственно, вам причитается оплатить государству налог. Вместе с тем... Мировое соглашение является документом, который формируют сами стороны. И как вы назовете денежные суммы, которые вам будут выплачены в результате его заключения, зависит только от вас, ну и от способности вашего юриста. Соответственно, никто не запрещает выплачиваемую неустойку назвать компенсацией, назвать компенсацией морального вреда, назвать платежом в связи с членством в тайном обществе мормонов и так далее. Да? То есть здесь можно проявлять какой-то креатив, который, в принципе, всем доступен, и не называть выплачиваемую сумму неустойкой или штрафом. Потому что, как только налоговый орган увидит а, такую формулировку, естественно, он захочет а, причитающуюся 13%. Вместе с тем, а, когда платежи такие производятся от имени юридического лица. А юридическое лицо является агентом налоговым для физического лица. То есть, все платежи, которые происходят в сторону физического лица, по идее, должны учитывать налогообложение. То есть, в нормальной ситуации налоговый агент должен удержать прочитающийся налог и отправить в налоговую инспекцию, ну, соответственно, в бюджет. Но, поскольку у нас речь идет о судебном акте, а налоговый агент не в состоянии поменять судебный акт, ведь у нас мировое соглашение утверждается определением суда. Определение суда, безусловно, является судебным актом. Соответственно, налоговый агент лишен возможности удерживать сумму налогов. И если он это удерживает, значит он не исполняет судебный акт. В том виде, в котором его утвердил суд. Он должен оплатить миллион, он должен оплатить миллион по судебному акту. Он не может взять 130 тысяч и отправить в налоговый орган, сказав, что он заплатил налогоплательщику, ну, получателю денег, миллион. В этом случае налоговый агент должен уведомлять налоговый орган о том, что есть у физика, у физического лица такой-то доход, и в принципе, с него причитается удержание налога, но произвести он это не может, поскольку он исполняет судебный акт. Если же он поступит наоборот, удержит и оплатит, то физическое лицо получателя этих денежных средств вполне может предъявить ему претензии, начислить неустойку и так далее. Поэтому тему, на самом деле, надо ли оплачивать штраф и в каком случае, мы уже показывали в своем видео ранее на канале. Тема называется «Надо ли платить налоги со взысканной застройщика суммы?». Ссылочку на нем вы увидите в углу экрана. Соответственно, формируйте текст мирового соглашения так, чтобы избежать налогообложения. Если вы, конечно, не хотите платить налоги, обычно речь идет о сотнях тысяч рублей, ну, неплохо бы было за счет таланта юриста а, сэкономить эти денежные средства. И может быть часть из них а, заплатить юристу за проявленный креатив. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И тогда все будет хорошо.